Понимаете, сегодня русский народ должен сосредоточить свои усилия на себе. Он должен прекратить растрачивать себя на химеры. Он должен вернуться в свои границы и внутри своих границ воссоздать свое национальное государство. границы чертить? чертить? Где товарищ Сталин? Где товарищ Сталин, который чертил границы Гра с 22 Граница очерченная. Их mm -hmm. надо просто признать и перестать дергаться. Вы имеете mm -hmm. в виду Хельсинская 75-го да, года история? Да, Понятно. да, да. да. А, дело в том, что российское руководство, как я понимаю, их не признает? А, а, вот не признает, и все. Да, да, это очень интересный момент. Потому что, а, и здесь мы, возможно, перейдем к второй теме, если успеем, которую... Не успеем, обозначить. у нас 4 минуты. Понимаете, российское руководство сегодня – это инсургент. Это инсургент такого мирового масштаба, который восстал вовсе не против Украины. Да, конечно. Он восстал против правил. Вот сегодня российское руководство и Россия ну, под его руководством – это паниковский всемирного масштаба. Это паниковский, который является нарушителем конвенции. Так, Понимаете, в мире было 33, там, чуть, сколько там у нас членов Евросоюза и других, стран, то есть лейтенантов Шмидта, понимаете, из них 32, как мы помним, были умными и один дурак. Поэтому сегодня Россия проповедует принцип что правила для нее не писаны, потому что эти правила для нее невыгодны. А если эти правила для меня невыгодны, то я имею право и могу их ломать. А почему я имею право и могу их ломать? А вот здесь вот русская культура. Потому что это чисто достоевщина, потому что я не тварь дрожащая, а право имею. Вот. И поэтому русское руководство сказало, что «а нефиг». Мы бросим перчатку всему миру, всему западному миру. Вы думаете слабо, на слабо нас не возьмешь? Мы сейчас всем покажем, что мы русские играют белыми и выигрывают. Первый ход за нами, мы все выиграем. Дальше они удивляются, почему все оставшееся человечество вдруг как бы сплотилось. И, и не надо кивать на Китай. Потому что Китай сегодня занимает прагматичную позицию. Просто Я у не Китая про друг... Китай сейчас у нас Да, да, да. да. А у него две, две белых неприятных личности борются между собой, ему Но пока можем рано... на кивать это тоже. Да, общем, да. Вот да. Арабские Эмираты Поэтому... вот, по Поэтому у нас, алжир, Поэтому... У нас тут, Это да. ключевая проблема. Никто не выигрывал никогда в игре против всех без правил. Поэтому, к сожалению. Что бы мы ни говорили, это проигрышная партия. Это проигрышная партия и вопрос только в том, сколько в ней будет таймов mm -hmm. и с каким счетом мы проиграем.